Здарова, парни. Сейчас нахожусь в потае и хочу вас пригласить на очередной мастер класс Мы с вами уже успели разобрать, как подойти к девушке, с чего начать общение, о чем разговаривать с девушкой, как пригласить ее на быстрое свидание, как пригласить ее на первое свидание, как вызвонить ее на первое свидание, как взять телефон. Мы рассмотрели, как вызвать ее на повторное свидание, вызвать на секс, как первый раз поцеловать девушку. И сейчас настала тема нового мастер-класса это как проводить повторные свидания то есть это вторые и последующие свидания как проводить их так, чтобы подготовить почву для того, чтобы в дальнейшем перейти на сексуальный контекст, на сексуальные прикосновения, сексуальные тематики общения, ну и непосредственно к сексу. И о том, как проводить, как переходить на сексуальный контекст, это будет тема еще следующего мастер-класса, поэтому я сейчас анонсирую два мастер-класса. Это мастер-класс, связанный с тем, как проводить повторные свидания и подготовить почву к переходу на сексуальный контекст. И следующий мастер-класс будет это о том, как непосредственно на сексуальный контекст, сексуальные прикосновения с этой темой «Переходить». Ссылка на запись первого мастер-класса будет здесь, «Переходи». Про то, как переходить в повторное свидание, опять же, расскажу в Москве. Это будет в Москве мастер-класс. Записывайся, кликай, скоро с тобой увидимся вживую.